Всем привет, с вами я, и сейчас мы будем завтракать. И это... Я это... Этот видео вообще нашел это на Ютубе. На Ютубе Акоста. Много кто снимает такие мухбанки. Да? Если вы знаете, то напишите в комментариях. И если кто из моих подписчиков тоже знает, что такое Мупанг. И слышали об этом, тоже напишите в комментариях. Это не знаю. Я Мупанг такой не слышал. Нигде не слышал и не знал это, что такое. Хотя... Когда посмотрел на ютубе, понял, что это вот такой видео. как ты кушаешь и все. Вот. Давайте пообщаемся, депа. Я давно с вами не общался, давайте пообщаемся. Вы вообще смотрите мои ролики? Если да, то поставьте лайк. Давайте и обязательно кто из новых пришел, подпишитесь, пожалуйста. Меня мало кто из, под... из подписок смотрят. Меня мало кто. Стоп, стоп, стоп, стоп. А я сейчас не знаю, что можно на 10 минут работать Что можно рассказать вам, чтобы вам, не знаю, было ведь ви... было интересно, что ли или чё. Короче, если это видео у меня наберет тысячу просмотров, за говорят там я посмотрел на ютубе, мупанк, напишите, если кто не знает, то за некоторые люди за один час получают, получают больше тысячу просмотров. За один час. Не один день, а один час. Представляете? Может я столько просмотров, если... Вы меня нашли из поиска то тогда обязательно подпишитесь и кто подпишется я почаще буду такие мубанки делать если вам понравится то пишите в комментариях еще какие мне мубанки снят снимать Вот и я тоже, честно, не знаю, что вам рассказать, потому что а, мы мы недавно сняли м -м, фильм, мы недавно сняли фильм. Новогодний. Если кто не смотрел, то посмотреть. Ссылка тоже будет в описании. Вот. Не знаю, что вам сказать еще. Пока что я на этом уже 7 минут получилось. Пока что я на этом закончу. Если вам понравится, я длинные Буду делать и уже с другими этими другое буду кушать что-то. Короче, всем пока. Если кто меня увидел в поиске, то подпишитесь, давайте. А я желаю всем удачи и всем пока.